Привет, дорогие мои подписчики! Купили вчера на рынке вот такие брокколи, такие огромные. И я решила из них приготовить очень интересное блюдо. Это брокколи в сметано-чесночном соусе. Итак, я их сначала разберу на соцветии, а потом продолжим нашу готовку. Смотрите, какая красота получилась. Прям похоже, как букетики цветочков. Очень прикольная капусточка. Очень полезная, кстати. В ней очень много полезных веществ, микроэлементов. Так что не игнорируйте капусту брокколи. Употребляйте ее. Далее ставим на огонь воду. Я поставлю в кастрюльке. Закипячу ее. И в кипящую воду буду кидать нашу капусточку. Пробалансируем ее минутки-две и будем вытягивать. Поехали. Брокколи у нас помытые. Все, теперь кидаем их в кипяток. Достаем брокколи. Пока брокколи остывают, мы готовим сметанную заливку. Берем вот такой жирный кусок масла и растапливаем. И добавим 4 ложки сметаны. Необходимо, чтобы сметана перемешалась с маслом. У нас получилась однородная консистенция. Добавляем два зубчика чеснока. Сейчас я его через чесночницу пропущу, перемешиваем. Присаливаем. Ещё немножко прогреем и всыпем брокколи вот так перекладываем их, потому что у них возможно немножко осталось на дне жидкости водички поэтому мы их переложим вручную какая красота получается аккуратненько все перемешиваем накрываем крышечкой В процессе можем присаливать, если кому, на любителя, мало соли или много. И тушим до готовности. Ну вот, блюдо готово. Можно их употреблять как самостоятельное, а можно как дополнительное блюдо. Всем приятного аппетита! А кому понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще очень много вкусного! и интересного. Пока-пока!